Мог ли старый ИЛ-38 морской авиации ВМФ РФ выследить американскую подлодку? Недавний инцидент на Тихом океане с американской подводной лодкой, проникшей на 4 километра вглубь российских территориальных вод, наделал много шума. Можно предположить, что АПЛ сознательно позволила себя обнаружить, чтобы продемонстрировать неготовность ТОФ РФ противостоять подводной угрозе. Какие же выводы нам необходимо будет сделать? Ситуация выглядит крайне неприглядно. Судя по заявлениям представителей нашего оборонного ведомства, фрегат маршал Шапошников был вынужден целых три часа гоняться за субмариной, которая при желании могла бы спокойно уйти из российских территориальных вод менее чем за четверть часа. При этом речь идет только об одной иностранной подлодке, американской профессиональной охотнице на другие субмарины класса Вирджиния. С высокой долей вероятности можно допустить, что одновременно с ней в районе могли действовать и иные подлодки, например, новейшие японские Депл. Если это действительно так, то в Минобороны РФ либо предпочли не политизировать без крайней нужды этот вопрос на фоне курильской проблемы, либо иные субмарины просто не были обнаружены. И это самый плохой для нас вариант: кто и как реально смог обнаружить американскую АПЛ. Например, это могла быть дизель-электрическая подводная лодка проекта 636,3 «Варшавянка», входящая в состав Тихоокеанского флота РФ. После обнаружения координаты АПЛ были переданы фрегату маршал Шапошников, который в течение нескольких часов гонялся за Вирджинией. Однако вскоре появились важные уточнения. Некий осведомленный источник в военно-морской сфере сообщил ТАСС по данному поводу следующее. Американская лодка типа Джинья была обнаружена самолетами Ил-38 Морской авиации и одной из лодок Тихоокеанского флота в ходе учений по поиску и уничтожению субмарин условного противника в районах их возможного развертывания. В деле появился противолодочный самолет Ил-38. Быть может, это именно он главный герой того дня? Для ответа на этот вопрос необходимо учитывать нынешнее состояние противолодочной авиации ВМФ РФ которая представлена исключительно немногочисленными старыми самолетами еще советского производства. Это противолодочник средней дальности Ил-38 и дальний Ту-142. Ил-38 разрабатывался на базе пассажирского лайнера Ил-18В для морской разведки, поиска и уничтожения подводных лодок противника, проведение поисково-спасательных операций, а также установки минных заграждений. Его противолодочное оборудование состоит из магнитометра АПМ-60 или АПМ-73, поисково-прицельной системы Беркут-38, ненаправленных радиогидролокационных буев РГП-1, пассивных направленных РГП-2, а также автономных гидроакустических пассивно-активных станций РГП-3 и РГП-16. Ударное вооружение представлены противолодочными торпедами от 1 и АТ-2, либо ракетами АП-1 и АП-2, противолодочными бомбами, морскими минами, потенциально противокорабельными ракетами Х-35. К существенным недостаткам ул 38 можно отнести отсутствие оборонительного стрелкового пушечного вооружения, а также оптического или телевизионного бомбового прицела. Из-за этого сброс бомб и мин приходится делать чуть ли не на глазок. Изменить ситуацию к лучшему позволила интеграция новой поисково-прицельной системы Novellab 38, которая в четырех раза повысила возможности по поиску и обнаружению субмарин потенциального противника по сравнению с базовым Ил-38. Радар высокого разрешения, теплотелевизионная, радиогидроакустическая и магнитометрическая системы, а также система радиоэлектронной разведки, входящая в состав Novellab позволяют модернизированному Ил-38 обнаруживать и вести не только подводные, но и надводные и воздушные цели на расстоянии в 320 и 90 километров, соответственно, общим числом до 50. Иначе говоря, модернизированный Ил-38 действительно смог бы отследить малошумную АПЛ класса Вирджиния при помощи гидроакустических буев, будь перед ним поставлена такая боевая задача. Но в сообщении информированного источника фигурирует Ил-38 с устаревшим противолодочным оборудованием. Мог бы он реально поймать охотника на субмарины? Не факт, увы. Но почему тогда на поиск нарушителя отправили устаревший самолет? Проблема заключается в дефиците этих самолетов. По состоянию на 2018 год. Морская авиация ВМФ РФ насчитывала 15 Ил-38 и 7 Ил-38Н совокупно, а также 10 дальних Ту-142МР и 12 Ту-142МК Достаточно этого для нужд российского военно-морского флота? Конечно же нет. По планам Минобороны, к 2025 году предполагалось модернизировать до уровня Ил-38Н до 30 Ил-38. Еще одной проблемой, помимо острова дефицита, является возраст самих самолетов. Модернизация позволяет продлить их ресурс, но бесконечно это делать невозможно. Необходима замена самой платформы. Так, в качестве базы для противолодочного самолета средней дальности может быть использован гражданский лайнер l 114 300 производство которого теперь возобновлено. Самолет дальнего радиуса действия для ВМФ РФ можно сделать на основе лайнера ту 204 214 Авиация – один из самых страшных противников подводных лодок. Пока она у нас слаба, субмарины потенциального противника будут спокойно шастать, нарушая российские границы. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик.